Ку-ку, посетители психушки Немиркин. Большое спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам проводить очередные исследования в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Придаете ли вы слишком большое значение словам, сказанным незнакомцами? Неважно, что вы делаете или говорите, как вы себя ведете или какие решения принимаете, у людей всегда будет свое мнение о вас. И если вы позволите им задеть вас, вы позволите чужому мнению не только ранить вас, но и зачастую определять вас. Конечно, наша неуверенность в себе и повышенная чувствительность формируются из-за травм, полученных в раннем детстве или небрежности и жестокости родителей. Но не только это. Социальные сети также установили широко распространенные фотошопные ожидания того, кем или чем мы должны быть. Но если бы вы перестали заботиться о том, что думают другие, что бы тогда произошло? Возможности бесконечны. Но одно можно сказать наверняка – вы почувствовали бы себя намного легче и счастливее. Итак, вот шесть способов перестать беспокоиться о том, что думают о вас другие люди. Первое. Не всем есть до этого дела. Вы слишком озабочены тем, чтобы нравиться другим. Вы беспокоитесь о том, какое впечатление вы произвели на человека, с которым только что познакомились. Правда в том, что все люди страдают от неуверенности в себе, и они могут быть слишком заняты, чтобы сразу распознать вашу. Так что, скорее всего, они тоже беспокоятся о том же самом. Вокруг вас достаточно людей, чтобы занять их мысли. Они слишком заняты своими семьями, работой и всем остальным, чтобы составить о вас подробное мнение. Возможно, это звучит жестоко, но мысль о том, что на вас не будут смотреть, кажется освобождающей. Не так ли? Второе. Кем вы хотите быть? Не придаете ли вы слишком большое значение мнению других людей о вас? Насколько важно для вас установить собственные стандарты и жить в соответствии с ними? Единственное мнение, которое должно иметь для вас значение, это ваше. Ценность мнения другого человека должна соотноситься с характером ваших отношений с ним. Позволяя чужому мнению влиять на вашу жизнь и доминировать в ней, вы передаете ему свою силу и власть. Если вы можете отнестись к этому, спросите себя, чего вы хотите? А что вам нравится? Делаете ли вы этот выбор только для того, чтобы произвести впечатление на других? Даже ваши решения, принятые через эту призму, помогут вам стать уверенным в себе. Номер три. Примите свои недостатки. Стремитесь ли вы к совершенству? Делаете ли вы это по собственному желанию или чувствуете себя вынужденным? Такое стремление бесплодно. Когда вас больше волнует чье-то восприятие вас, это вредит вашей самооценке и уверенности в себе. Некоторые негативные представления о себе укоренились в нашем подсознании с детства. Бороться с этими мыслями может быть сложно, если вы их усвоили и действуете на основе ошибочных представлений прошлого. Один из способов освободиться от этих оков – самопринятие. Самопринятие – это путь к безоговорочному принятию всех граней себя. Это путешествие может быть трудным, поскольку оно требует от вас трапеции на тонкой грани между принятием и самодовольством. Оно служит строительным блоком для самооценки и личного совершенствования. В-четвертых, будьте избирательны в том, что вас волнует. Читали ли вы книгу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма»? Ярко-оранжевая книга с черными жирными заголовками. Как и на обложке, в книге представлены смелые идеи. На пятой странице есть простая, но мощная концепция Одна из первых представленных теорий гласит, что ключ к счастливой жизни – это избирательное отношение к вещам, которые вам важны. Это откровение не ново, но его прочтение помогает взглянуть на вещи в перспективе. Проводя время в раздумьях над самыми бессмысленными вещами, вы теряете фокус на том, что действительно важно. 5. Кроме того, что вы не всем понравитесь. Как сказала бы Джейн Остин, это общепризнанная истина. В жизни вы будете нравиться одним людям, а другим нет, и это нормально. Ваша уникальность и качества, которыми вы обладаете, делают вас тем, кто вы есть. Это не меньший вызов. Нелегко столкнуться с кем-то, кто имеет негативное мнение о вас. Но чаще всего это их мышление, и только их мышление. Оно не имеет к вам никакого отношения. Найдутся люди, которые примут всех вас. Люди, которые поддержат и будут добры. Это те люди, которые заслуживают того, чтобы идти с вами. И в-шестых, принимайте вызовы. Боитесь ли вы совершать ошибки? У вас есть склонность к когнитивным искажениям и негативным шаблонам мышления. Это эволюционная черта, которая сформировалась, чтобы уберечь ваших предков от опасности. Однако часто она мешает вам добиваться того, чего вы хотите в жизни. Вы боитесь выглядеть дураком из-за ошибки, но ошибки неизбежны и избегать их бесполезно. Когда вы преодолеете свой страх перед ошибками и выработаете устойчивость к боли, которая может возникнуть в результате неудачи, вас будет уже не остановить. Один из способов справиться с тревогой, связанной с боязнью ошибиться, составить список всех возможных вещей, которые могут пойти не так. Это поможет создать некоторую дистанцию между мыслями и реальностью. Это также позволит вам логически проанализировать возможные результаты и найти решение. Если вы чувствуете, что не можете справиться с последствиями самостоятельно, вы можете обратиться за помощью к кому-то надежному и поддерживающему. Это нормально – хотеть произвести хорошее впечатления на других. В конце концов, причина, по которой мы все так заботимся о других, кроется в инстинкте выживания. В конце концов, наше счастье и качество жизни зависят от качества наших отношений. Мы хотим быть в их хороших книгах, чтобы мы могли развивать и подпитывать наши отношения с ними. Но научиться приглушать этот внутренний голос самосознания также очень важно. Это позволит вам освободить место для вещей, которые имеют значение и поможет вам вести счастливую и полноценную жизнь. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторые представления о некоторых способах, которые могут помочь вам перестать придавать слишком большое значение чужому мнению о вас. Есть ли у вас такая тенденция? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже пожалуйста, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и подписаться, а также поделиться этой информацией с кем-нибудь, кто слишком сильно беспокоится о том, что думают другие. Нажмите на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.